В чем польза регистратора Выскор. Регистратор после запуска системы получит вознаграждение за всех людей, где его номер отобразился как свидетеля у Суверена С1 или С2 и будет получать также дальше при условии своей дальнейшей активности. Точных цифр никто не знает, когда состоится запуск Тогда и будут сделаны расчеты. В будущем регистратор становится координатором, когда будут создаваться офисы представительства фирмы DreamX в его стране, лизингополучатели, и также будет иметь право как соучредитель соответствующей долей ВОО, название будет вашим, на часть чистой прибыли а также участвовать в региональном координационном совете по участию в распределении средств на проекты вместе с участниками в данном регионе по ампельной системе ИСКР, голосовать при принятии того или иного проекта после получения заключений от экспертов системы с возможностью участвовать в системе фиксации лучших в ИСКР, вплоть до Высшего координационного совета ИСКР. В чем польза простого участника искр? После запуска системы положен ББД 2000 искров в месяц. Это отложенные дремиксы. И или дремиксы отложенные евро с покупательной способностью в 2500 евро с возможностью их тратить внутри системы онлайн, а потом и на земле. На сегодня есть возможность для простого участника искр и для регистраторов, в том числе привлекать в DreamX капиталы предприятий и собственников, рассказывая о нашем предложении по залоговой массе 60 на 40 и по встречным судам. По встречным судам ваш доход 10% от суда предприятия DreamX без необходимости платить на них налоги в своей стране, а по залоговой массе ваш доход 4% от суммы залоговой массы, из 40-процентной доли Дримекса 60 на 40. Залоговая масса денежные средства на счету Дримекс как уравновешивающие экономические и политические риски Дримекс в связи с поставками в страну участника материальных объектов по схеме временного ввоза. Также участник ИСКР будет участвовать в своей залоговой массе, обозначенной в наших уведомлениях, в создании предприятий. И также с выручки от предприятий иметь доход в размере до 6-8% годовых. У кого из суверенов имеется кредитная задолженность, то совместные фирмы с участием DreamX будут выкупать долги у банков за минимальный процент 5-25% с дальнейшим постепенным списанием их внутри системы с вашего счета в системе. Возможность простому участнику взять беспроцентную суду на большую покупку, дом, автомобиль и тому подобное в системе, Ввиду того, что деньги потребления второго контура Дримиксы будут постоянно укреплять свой потребительский потенциал, в течение времени суда будет уменьшаться пропорционально укреплению потенциала Дримиксов, то есть возврату подлежит меньшая сумма по сравнению к взятой сумме. И последнее. Также, кроме ББД, участник может реализовать себя в любой трудовой деятельности и получать за это также вознаграждение – плату за свой труд.